добрый день с вами дана бенула сегодняшняя тема пойдет о том как приготовить природный стимулятор роста для растений и корневой системы этот способ достаточно простой и старый о нем известно с давних времен но если кто-то о нем не слышал не знает расскажу как его заготовить Сейчас за окном середина января, но погода плюсовая, можно сказать весенняя, на деревьях уже появились почки. Для приготовления волшебного раствора я срезала уплакучие ивы, обломанные веточки и с помощью этих веточек заготовлю природный стимулятор. Ива очень быстро отдает в воду свои гормоны. Эти гормоны и есть природный стимулятор. Такой раствор необходим для растений, которые требуют черенкования и проращивания корневой системы, а также ее дальнейшего развития. Этот способ очень интересен тем, что не нужно тратить свое время нахождения по магазинам, не нужно тратить свои финансы на различные стимуляторы и не нужно бояться передозировки, как обычно это происходит, если мы приобретаем стимуляторы в магазинах. Теперь покажу, что дальше мы делаем. Сначала срезаем все засохшие кончики, негодные участки и делаем одинаковую длину черенков. У нас есть банка. Заливаем фильтрованную воду до самого верха банки. Все. И вот так вот пусть у нас это все стоит. Веточки буквально за 2-3 дня уже отдадут свои гормоны. Вода помутнеет. Запах будет вкусный. Дерево, елы ярко выраженный и уже в эту воду можно будет ставить черенки других деревьев не, не обязательно юлы а то что у вас там подлежит черенкованию прошу не так много времени Спустя неделю пошли первые корешочки. Сейчас у меня ива в таком виде. Смотрите, сколько корней, сколько вышло новых листьев. Это серебряная ива или серебристая. Ее можно и так, и так называть. Что хочу дальше добавить. Прекрасно делает натуральный стимулятор роста. Вода не затухает, не портится. И теперь пришло время саму иву уже поделить еще на черенки. Хочу тоже иву посадить. Допустим, у нас получается вот такой черенок, столько корней. Здесь еще будут корешочки, что здесь можно сделать. Отрезать вот эту сухую часть. Так, отрезаем дальше я бы еще отрезала вот так ну а этот оставлю черенок в таком виде Значит, черенок с корнями посажу в землю до вот этой почки. Эти корешочки я удалю. Этот пенечек я поставлю дальше в воду. Пусть нарастают новые корешочки. Как они пойдут, я тоже посажу в землю. Ну а здесь у нас получилось сухой кончик, он не живой, поэтому с него уже ничего не получится. И его можно выбросить. Что здесь с остальными черенками Ну, в принципе тоже здесь сухую часть можно отрезать здесь никаких почек и листиков я не наблюдаю отрежу вот здесь на да, только здесь отрежу по направлению вот этой веточки если ветка идет так то и срезать я буду вот так еще поставлю немножко воду и у меня получилось еще два стаканчика серебристые и вы череночки еще добыт корешочки побольше и я их пересажу как эти три черенка а стимулятор роста мне еще понадобится я буду использовать из этих стаканов жидкость с стимулятором и еще у меня есть Смотрите, какой прекрасный большой стакан с корнями уже плакучий. И вы О, сколько корней смотрите. И я вот это буду использовать для своих других черенков. А на этом все. Если видео понравилось, ставьте лайки. Приглашайте своих друзей. Подписывайтесь в группу. И подписывайтесь на мой канал на YouTube. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!